Из всех цветов мне больше нравится лилия. Почему? Потому что это, это неубиваемый цветок. Что с ним не делает, живет и все. Это, это как раз для меня нужно. Вот я не случайно вот это показываю. Я хочу рассказать случай, откуда они у меня. Вот, значит, был у меня огород. Ну, грядочки невысокие, где-то сантиметров 20. Тут были междурядия. Грядочки такие небольшие, метр двадцать. Я садил по принципу народного земледелия. Но дело не в этом. Там у меня были цветы, именно лилии. Глоб высота заявленная метр двадцать. Да, они цвели, все хорошо. Потом решил ее выкопать, естественно. Ну, чтобы сто процентов сохранить. Осенью выкопал все, что росло. И унес. А потом весной этой решил грядки не так делать, а вот так вот. И не так, как они 20 сантиметров, а повыше. Потому что меня слишком э, близко подходят э, грунтовые воды. Все, конечно, я перекопался, это выше сделал, где-то сантиметров на 40 уже стало. <coughs> Туда-сюда, сюда-оттуда. Смотрю, а начинает расти у меня лилия. Оказывается, я какую-то луковичку там пропустил и не выкопал, она дала отросток, вот я говорю, не убиваем уже, отлично, ну и что, ну вот это первая лилия, решила занести ее в теплицу, а ту грядку под другое дело пустить, вот, и вилами под низ подкопался и раз и все, и вот что получилось, понимаете? А что получилось? Вот луковицу положено э, заглублять на три луковички, да? По величине луковицы. Вот так. Раз, два. Вот. На глубину трех луковиц. Так у меня больше было. У меня вон сколько. Для чего? Почему? Ну, потому что я насыпал. Я думал, все, выкопало. Оказалось, не все. Вот оно и получилось. А что получилось? Вот это, видите, маленькие луковички. А где они? Да, вот тут листик идет, да? Листик, естественно, сгнил. А вот здесь вот луковичка образовалась. И вот так вот как листики, туда-сюда, туда-сюда. Так и луковички, видите, туда-сюда, туда-сюда. Вот они образовались. Плюс к этому тут корни. Плюс к этому сама мощная луковица. Плюс вот эти черешочки. Из каждой черешочки можно... Это вы не смотрите, что она гнилая. Это все ерунда. Это все проверено сто раз, что она даже из гнилой вырастает. И все хорошо. Сколько можно лилии из этой вырасти? Я не знаю сколько. Штук сто. Вот. А вторую я уже стал аккуратнее Вокруг обкопал, слой убрал Где-то ну почти до основания Потом вилами аккуратно-аккуратно И достал ее целиком Но опять же получается вот Где у меня луковица И где уровень земли был Представляете, вот Ну, чтобы не сломать Ну, нежелательно, конечно Что я хочу Но Я сейчас еще и не знаю, что Здесь они меня растут. Вот в таком состоянии. Вот. вот в таком прекрасном состоянии. И уже тут бутончики. Кстати, в этом уже 5 бутончиков заложилось. Вот такая вот лилия. Мощный стебель. Мощный. И у меня в планах все это вон там еще. Лилия. Я... Вот Лилия, что хорошо. Меня, естественно, так как при моем хроническом безденежье, я хочу что-то заработать. Но вот эта линия, лилия когда распустится, представляете, пять бутонов одновременно раскрылся. Это не роза, что одна роза. Понимаете? И причем она неделю постоит и, и развалится. Лилия это дольше стоит. И она симпатичнее. Единственное, что вот если роза сравнивать с лилиями, роза колючая сама. Ну, что такое колючее Вот берешь, человеку подарил, он взял я укололся. Ну, нехорошо, да. А что говорить по цветам, и розы переливчатые, и лилии переливчатые. Ну, роза одна растет, а тут пять, представляете? Цена одна. Нормальный ход, нормальный. Ну, цену можно, если вы хозяин любую сделать. У нас лилии продавались однобутонные по цене 460 рублей в магазине. Я не знаю, почему они их брали, но... Кстати, есть у меня Лили и одно бутонное Ну вот, три бутона, да? Вот, три бутона Ну уже больше там, по-моему, не будет Вот один бутон М -м -м -м -м. я хочу ну, в таком состоянии, знаете, как Продавать, не продавать, не знаю Вот Вот это меня эксперимент Вот смотрите Вот Хорошая, да? По сравнению с этим Да, тут как бы одна волосиночка А тут вот а тут ну, тоже, но ну, как бы не очень. А в чем дело? А в том, что лилия любит кислую землю. Ну, подкисленную, да? А вот тут земля везде разная. А -а -а. Вот. А я вам не скажу, какая тут земля. А видите, как растет? Это только начало. Вот она состартанула, и она намного обгонит этих. Вот, вот кстати, одна бутончик. Лилия, она, если сравнивать с розой, она не уступает в красоте. Она есть и двухцветная, а может даже и трехцветная. Просто нужно доказательства. Я голословно ничего не говорю. Будут доказательства у меня. И я хочу вот эту теплицу. От... Розы не идут у меня, честно говорю. В эту зиму. Тоже третья зима. Уже в тепло, занес все, в тепле стояли и поливал бы чуть-чуть там, и досветку делал, чтоб не тянулись. Умерли? Сдохли, можно сказать. Сдохли, не умерли, сдохли розы. Не знаю, что уже на улице пропадали хронически и укрывал, и не укрывал. Что только не делал. Ну, не идет роза все. Лилия чуть хочу угробить. Ну, и то, что угробить, ну, неубиваемая, я говорю. Ну, любит она, наверное, меня. Вот в этом плане и нужно работать. А что с этими? Э, ну, я считаю, что вот это вот не вызревшие. Смотрите. Они очень маленькие. Их, конечно, можно размножать, но это будет очень долго. Это не один год ждать, пока она разовьется. в норм... Даже вот эта толщина не... не неверная. Сейчас я ее посажу, наверное, на доращине. Пусть развивается. В зиму уходит. Это азиатская мороза не боится. Кстати, она же... Я же ничем не накрывал. Я думал, все лилии выкопал. Ничем не... не накрывал. Тем более, когда, вот видать, перекапывал. Вот видите, как вот она. Я просто ее не заметил. И она вверх ногами-то и росла и выросла вот так вот. И неровно пошла. А там, видите, земля где-то. Ты же рыхлишь там землю, а где-то легче груд, Где-то грудка между грудками обошла и вышла вверх. И все равно вот вверх ногами лежала. Но это тоже. Она вот так вот, я смотрю, была. Вот. Тоже. Почему-то не знаю. Но я так не садил. Все, ненормально что ли. Шестой палаты. Нормально обсадил все. Вот так вот, конечно. Как, как люди, так и я. А почему э, черная? Да потому что низко, опять же, меня в воды близко подходит. Скорее всего, от воды вот эта чернота закисала. Нет, ну они упругенькие, толстенькие. Все хорошо. Но, я не знаю, тут тоже вот не невызревшие. Да я не тороплюсь. Да я не тороплюсь. Я просто думаю, что делать. Как лучше поступить. Если можно черешками размножать, ну, можно черешками. Если надоращиванием, ну, пусть идет надоращивание. Здесь, здесь вот что можно сделать? Корни есть, есть. Будут работать, будут работать. Потянут зеленую, столько зеленой массы, если они такие маленькие, да, думаю, не потянет. И получится что? А зеленая масса вся умрет. А засохнет. Но корни будут питать. И тут, возможно, вот эти корешки будут расти. Луковички будут расти. Нужно мне это? Я не знаю. Можно сделать вот так вот до первого, до второго луковицы обрезать и посадить в землю. Тогда силы питания вполне хватит на развитие вот этих черешков. А тут вот, пусть оно само думает. И э, пускает корешки. Но это есть же э, видео на ютубе, где размножают лилия черенками. Я видел, Что вы не видели. Можно попробовать, как, кстати, вот этот можно попробовать как розовый нажать. То есть черенки, косой срез, <coughs> питательный грунт. У меня есть там остатки покупного грунта. Он довольно рыхлый. С песком разрыхлить их Для чего? Ну, не для роста, а для того, чтобы была рыхлая земля. Плюс они пускали корни. И корням было легко везде расти. Вот. И вот что мне не нравилось. Вот видите, вот не зеленый, а вот такой вот цвет. Я думал, от чего это? Отчего? Я уж не знал, что она так глубоко, на полметра. А вот это от воды. Ну, просто корни, когда плохо работают, вели вот в таком состоянии. А что бы она хорошо работала, когда в воде, считай, были? Вот, и сейчас дождь идет. Слышите? Семат шел и сейчас шел. Так у меня в бороздах вода стоит. А что это говорить, когда это ниже борозды? Ну, прикопал, потому что я не заметил, даже не подумал, что там может что-то остаться. Вроде все выкопал. Но оказалось, что не все. Вот. Ну, ну и ладно. Вроде бы все. Пока. Сейчас буду думать, что делать.